Здравствуйте, дорогие друзья! Девушка пришла на косметический массаж лица. Как нравится очищение лица. Берутся салфеточки влажные. И вот так очищаем. Лицо очистили, теперь наносим профессиональный гель с экстрактами компании Fuhol, то есть Наносим на, на руки сначала, немножко согреваем, чтобы человеку было комфортно. И массируем легкими движениями, наносим на, на лицо. аппарат специальный режим для косметического массажа лица начинается с, с подбородка медленно очень 5 круговых движений под подбородком делаем и уходим по нижней линии скулы к нижней точке к нижнему к нижней мочке уха Три секунды фиксируемся, убираем насадочку. Таких действий пять раз производим. По одну сторону. Теперь делаем другую сторону пять раз. 5 круговых движений под подбородком, по нижней скуле. И уходим к нижней мочке уха. Три секунды фиксируемся, убираем. Итак, три раза пять раз. При этом клетки очищаются, вводятся лишние все токсины и кожа начинает сиять и омолаживаться. Начинаем второй шаг. Второй шаг начинается с подбородка. Тоже 5 круговых движений ультразвуковой насадкой. Делаем медленно, уходим по верхней края скулы и тоже к нижней мочке уха. Такое движение. Фиксируемся на 3 секунды и убираем насадочку. Таких движений тоже 5 у нас. Главное не торопитесь, медленно введите насадочку, чтобы через звук успевал доходить. Так, пять движений сделали. Теперь с другой стороны. Точно так же. Медленные круговые движения. Пять раз. 4, пять. И уходим по верхней сколе. Насадкой не давим. Она должна как бы сама скользить у вас. К нижней мочке уха. Фиксируем на 3 секунды. И убираем насадочку. И так пять раз. Так, третий шаг. Встаем на край губы. Встаем 3 секунды. Здесь круговые движения не делаем. Фиксируемся на 3 секунды. И уходим. На среднюю часть уха. Медленно уходим. Фиксируемся на 3 секунды. И отрываем. тем уже начал впитываться. Кожа сохнет. Поэтому... Нужно сбрызгивать лицо. Для этого говорим брызгаю, Закрываем глаза и брызгаем. Брызгаем сывороткой фухоу омолаживающий, Очень эффективная сыворотка. Показываю еще раз. Встаем на край губы. Фиксируемся и уходим медленно, медленно уходим к средней части уха. Главное не торопитесь, чтобы человеку было приятно и доходило воздействие ультразвука до нижних слоев эпидермиса. Происходит отшелушивание клеток. Летевшего слоя вывод токсинов из клеток. Клетка открывается и омолаживается. Точно такие же движения делаем в другого края лица фиксируем сильно на, на, на 2 секундочки, на 3. И уходим. Вот видите, идет натяг. Значит, кожа высохла. Сейчас мы ее сбрызнем. <coughs> Сывороткой. Так, брызгаем. Кожа не должна быть сухая. Чтобы насадка скользила, свободно. Фиксируемся и уходим к средней точке уха. Шаг четвертый. Идем от крыльев носа. Пять круговых движений. Один, два, три, четыре, пять. И уходим по, под склою. На склоне не заходим. К верхней части уха. Верхние мочки. И фиксируемся на 3 секунды. И отрываем. И таких движений у нас 5. 1, 2, 3, 4, 5. И по верхней части скулы. На скулу не заходим. Под скулой уходим в верхней части уха. Фиксируемся на 3 секунды. Отрываем. Таких пять движений. Не торопитесь. Медленное движение. Скрыли носа. 5 круговых движений. 5 И под скулой на скулу не заходим. И уходим к верхней части уха. Таких движений тоже 5. Так, шаг 5. От глаза. 5 движений делаем. 3, 4, 5. И уходим под глазом. На глаз не заходим, медленно уходим. И поднимаем квиску. Фиксируемся 3 3 секунды, убираем. Таких движений тоже 5. Так, шаг 6. Делаем 5 круговых движений на переносице. 4, 5. Заходим на кончик носа. Спускаемся на крылышко и делаем 5 движений. 1, 2, 3, 4, 5. Поднимаемся на кончик носа. Не давя на насадку делаем 5 движений. 5. Возвращаемся обратно на переносицу и по брови спускаемся к виску. Уходим по виску, фиксируемся на 3 секунды и убираем насадочку. И таких движений 5. С одной стороны и с другой стороны тоже носа. Также уходим по брови и тоже 5 раз движение 6. Встаем на часть, на верхнюю часть Верхняя часть брови, 5 круговых движений и медленно идем к основанию роста волос. Здесь фиксируемся 3 секунды и убираем насадочку. Таких движений у нас 5. Потом среднюю часть брови также фиксируемся. Ой, также делаем круговые движения 5 раз. Уходим медленно к основанию роста волос на 3 секунды фиксируемся, убираем. И нижнюю часть брови также 5 круговых движений делаем медленно. 4, 5. Уходим медленно к основанию роста волос. Фиксируемся на 3 секунды, отрываем. Таких движений тоже 5. И С другой стороны лица точно так же. Заключительное подтягивающее действие по лицу. Шаг 8. Начинаем с подбородка. 5 движений 2 3 4 5 и медленно идем край губы затем идем на слышка носа на глазик все доходим под глазик и все собираем к виску таких движений тоже 5 Так, шаг 9. Под подбородком. 5 круговых движений делаем. И уходим по нижней скуле, под, под скулой. Идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем. Вдоль уха медленно. И все к виску. Здесь фиксируемся на 3 секунды. И отрываем. Таких движений тоже 5. Последний шаг у нас. Фиксируемся на кончике губы и идем к уху, к средней части уха под скулой, вдоль уха и фиксируемся на виске на 3 секунды. Отрываем и таких движений 5, и с другой стороны точно так же лица. Так, с этой стороны лица. Медленно идем, фиксируемся на 3 секунды. Отрываем. 5 движений. 50 закончен. Очищаем лицо. Лицо очищено от остатков крема. И теперь наносим. Маску с диндробиумом овлажняющая, маска ФОХОУ с экстрактом диндробиума. Она закрепляет эффект, раскрывает поры и подтягивает лицо. И сама масочка так наносится на лицо. Маска нанесена, мы ее нанесли, она держится 20 минут, улучшается текстура кожи, улучшается микроциркуляция, кровообращение в коже, меняется цвет и улучшается общее состояние кожи. Маска держится 20 минут, после этого убирается и остатки маски распределяются по лицу массажными движениями. Массаж закончен.